Итак, положение тела. Ноги могут быть скрещены, скрещены ноги, либо ноги ровные. И обязательно, чтобы спина была ровная. То есть вот так, вот так вот не годится. Обязательно, чтобы спина была ровная. Если спина не упрямляется, то можно будет сесть Подложите что-нибудь тут мягкое место. Дальше. Положение руки. Я правша и начинаю с Мы берем два пальца, указательный и средний, и ставим их на основание большого пальца. Большой палец открыт, а мизинец и безымянный, они тоже открыты. Таким образом, чтобы у нас было здесь расстояние. Получается так, чтобы здесь было пространство. И мы будем при помощи этой мудры переключать каналы левый, правый, левый, правый. Внутренний вариант. Обязательно мы дышим нижней частью живота, то есть работает только живот. Вначале попробуйте сделать вдох-выдох нижней частью живота таким вот образом. Теперь я а, делаю пальцы в таком положении, это мудро, и зажимаю правый канал. И делаю вдохи-выдохи в равной степени через левый канал. И считаю либо вдох, либо выдох до 30. Работает нижняя часть живота. Допустим, я досчитал до 30. Переключаю канал и также считаю до 30 через правую сторону. Досчитал до 30, убираю руки, могу их поставить на колени, могу их сделать так, это не важно. Оба канала, теперь я дышу через оба канала нижней частью живота и тоже считаю до 30. Как только я досчитал до 30 обеими каналами, я делаю вдох, наполняю все отделы легких вверх и низ. И делаю максимально длительную задержку, насколько я могу. То есть я делаю задержку, желательно шею зажать в зоне горла и держать до упора, сколько позволит... Емкость нашего тела. Итак, задержку мы дошли до упора, и постарайтесь очень-очень медленно выдохнуть. То есть, это является очистительной техникой дыхания утренней.